Слышно и видно. Сегодня у нас, как обещала, прямой эфир в воскресенье 20 часов. И речь пойдет у нас сегодня о неуверенности в себе, о заниженной самооценке, о страхе жить, о страхе делать новое, о болезнях, которые у нас с вами происходят. Опять же, из страха, из страха жить, из страха делать новое. Про... У нас сегодня речь пойдет о том, почему к нам не приходят те деньги, которые мы хотели бы, чтобы были. У нас с вами пойдет речь о том, почему у нас не получается у многих выстроить те отношения, которые бы мы хотели, чтобы были они в наших с вами с нашими близкими, с нашими родными, с нашими мужьями, женами, детьми. Сегодня речь пойдет об обесценивании себя. И сегодня я поделюсь с вами теми знаниями, тем опытом, которые набрала за 25 лет работы в психологии, психотерапии, психодиагностике. Поэтому задавайте вопросы, а пока я буду отвечать на те вопросы, которые у меня уже. Накопились, которые мне прислали мои подписчики. Одна из больших проблем, одна из проблем в данном случае, да, потому что проблемы нет, есть задачи, которым нам нужно научиться превращать проблемы в задачи. Так вот, проблема у многих это быть удобными. Быть удобными родителям, мужу, детям начальству, коллегам, и это та боль, которая у многих есть. Из-за этого часто люди получают нездоровые, несчастливые, некомфортные отношения с собой прежде всего. Вторая проблема – не умеете отстоять себя выстроить свои личные границы, вы удобны, вам и помыкают. Это как бы продолжение той же темы, но она, ну, она более глубокая. То есть вы не умеете настоять на своем. Вы соглашаетесь на то, что вам диктуют, то, что вам говорят. И это следующая проблема, которую, которая есть у многих людей. Поэтому пишите, если это ваши есть еще следующая проблема. Мы, люди, реагируем болезненно на критику. То есть даже на замечания посторонних людей, каких-то вообще там на улице незнакомых людей, мы можем реагировать болезненно на эту критику. Но мы сейчас с вами будем разбирать, откуда это идет. а Вы задавайте свои вопросы, готовьте их. Следующая проблема – Поддаетесь легко влиянию, идете на поводу у, манипуля... у манипуляторов, а потом э, жалеете, что вот можно было сказать так, можно было сказать эдак, Потом вас это мучает. Стесняетесь потребовать то, что отдали, например, вещи, деньги э, или то, что принадлежит вам. Вы договорились, но на той стороне договоренность не выполнили, и вам неудобно признаться в этом. Еще одна проблема – это не четко говорите то, чего вы хотите, и не четко выражаете свою мысль, нямлите, язык заплетается, проговариваете, прожевываете, и это тоже одна из причин. Одна из проблем, которая, сейчас будем разбираться с причинами, одна из проблем, которую... которая есть у людей, которыми э, приходят часто на консультации, в тренинге. Вы знаете, что вы на работе достаточно много вкладываете в свои э, результаты, не просто на работе сидите, а... Вкладывайте много в результаты для а, вашего работодателя, для вашей компании общей. Вы же работаете на кого-то, значит у вас есть компания. Вы живете в компании, вы вкладываетесь, но вы не получаете столько, сколько считаете могли бы получать. И вы стесняетесь попросить повышения зарплаты. Если вы являетесь специалистом в своей области, то сегодня на это я бы хотела больше всего сделать акцент. Потому что когда вы являетесь специалистом в своей области и вы продаете дешево, знаете, что, например, вы врач, психолог, преподаватель, вы специалист, который помогает другим построить бизнес, Убрать какие-то боли, вылечить, исцелить и так далее. И вы берете за свою работу копейки. Это обесценивание себя. Это тоже сюда. Вы стесняетесь поднять цены, потому что считаете, что на рынке уже много таких специалистов, что не стоит ваша, ваш продукт, продукт или услуга столько, сколько вы хотите. И вы тортитесь на месте, у вас есть выгорание, и вы считаете, что... Трудно, трудно нужно пахать, и надо работать долго для того, чтобы вы действительно получали столько, сколько достойны И это одна из причин, одна из причин у специалистов, которые работают то ли в оффлайн, то ли тем более в онлайн, и у вас есть вот это тоже неуверенность в себе. Для вас это унизительно. Просить, продавать, просить зарп повышения зарплаты, продавать свои услуги. Это для вас унизительно. И поэтому э, причины мы сейчас будем разбирать, откуда эти причины. И теперь вы прекрасно знаете, что есть люди, которые обладают какой-то особенной, казалось бы, с виду ничего особенного у этого человека нет по сравнению с вами такого вау, но этот человек продает дорого свои услуги. У этого человека чудесная семья, прекрасные отношения, его уважают, ценят. Что же такого он особенного делает? Что такого он делает, этот человек, что у него все складывается? Ну, об этом мы поговорите, поговорим дальше. А теперь я бы хотела, чтобы вы написали сейчас, вот кто слушать будет записи, если я, назвала, назвала ли я вас, вот. Смотрите, если бы у вас сейчас была такая возможность э, поднять свою ценность, вот эту уверенность себе поднять, что бы вы сделали? Что бы вы сделали такого, чтобы стать, не знаю, там в отношениях, что бы вы сделали? Мне пишут тут часто, я бы, дети бы стали слушаться, осадила бы противника, меньше бы работала, осадила бы. Назвала бы больше цену за, за, свой, за свою работу. Если бы верила в себя, то в открытую выражала бы начальнику свою позицию, а не про себя бурчала. А, если бы я была уверена, если бы у меня добавилось уверенности, то на работе, возносим обязанностям, которые мне добавили, я бы попросила больше зарплату. А мне добавили зарплату, а добавили обязанности, а зарплату не добавили. Так, что-то мне еще пишут. Если бы я была уверенная, супер уверенная, то стало бы меньше работать и больше зарабатывать. Да, именно так. Здравствуйте, Сергей. Приятно люди присоединяются. Спасибо большое. Поэтому э, с, пони, заниженная самооценка, а даже, я бы сказала, ценность себя на уровне плинтуса, обесценивание себя дает очень серьезные последствия. Мы не дозарабатываем столько, сколько достойны. Мы часто отдаем свои услуги, свою работу, свой вклад за бесценок. Это касается специалистов, коучей, консультантов, это касается людей, которые сегодня на рынке по сути спасают жизнь. Спасают жизнь другим людям. И таких специалистов сегодня много. Это люди, которые создают какие-то продукты, онлайн продукты, которые создают создают ценности для других людей, но продают себя за копейки. Почему одни зарабатывают миллионы, а другие зарабатывают копейки? Именно потому, что ценность себя на низком-низком уровне. Но теперь я бы хотела, чтобы вы ответили на вопросы вот такого плана. Насколько вы довольны результатами своей уверенности от единички до десяти? Поставьте, пожалуйста, прямо в чате сейчас. Вот просто когда мы фокусируемся на том, что нам надо, то левое полушарие, линейный мозг, логика, артикулярная информация, включается именно на поиск того, что нам необходимо получить, ответы какие-то. А когда мы просто слушаем и без определенного фокуса, то это разлетается в никуда. Вот насколько вы довольны тем, что у вас сегодня есть. И вы прекрасно понимаете, что есть люди в вашего склада, в вашего вашей экспертности, вашего, если это про бизнес, про работу в онлайн, и не только в онлайн, если это про отношения в семье, если это про унижение вас, если это про вторжение в ваши личные границы, если вы удобны, если вы служите, если вы терпите и не можете сказать то, что вам болит, вот это про самоценность низкую просто низкую самоценность себя. Насколько вы довольны результатами своей жизни в деньгах, в отношениях? Насколько вы себя классно и уверенно чувствуете? Поставьте, пожалуйста, от единички до десяти. Для вас сейчас будут очень интересные инсайты. И я скажу вам, что же с этим делать. И как поднять свою ценность, поднять свои доходы, поднять э, свое «я» в глазах других, чтобы с вами считались. Я жду, что вы напишите. Читаю ваш чат. Так. Если больше уверенности, то помогало бы количе, э, количе, большее количество людям. За последние два года много потерь и время, ожидаю, хотела бы вернуть миллион, хотя в это время пандемии всемирно Улучшилось бы, представились смертельные заболевания. Я поняла, все во благо и смотрю. Угу. Если бы была было больше уверенность, было бы больше денег, да? Я читаю, то вы могли бы больше дать миру. Угу. Хорошо. А если мы говорим сейчас, теперь об этой уверенности, что вы больше дали бы миру? Отлично. Скажите, пожалуйста, а что вам мешает эту уверенность поднять? Во-первых, это то, что вы пишете про уверенность, и вы могли бы помогать больше людям. Моя задача сейчас уточнить, что вы конкретно делаете, кому вы помогаете. Ведь смотрите, мы, можем, мы же не всем можем помогать. Есть много людей, которые затуманены у них сознание. Они считают, что помогать нужно всем и вся, даже тем, кто просто висит на ваших ресурсах. То есть есть люди, которые ждут, что им только помогут, и они не хотят ничего делать. Это люди, которые только живут за счет пенсии, дивидендов, за счет помощи, за счет социалок. Это те люди, которые ничего не собираются менять. Я сейчас говорю про удочку. В мире пандемии сейчас, вот когда нас прижали к стенке показали, кто мы, что мы не являемся, по сути, личностями, потому что нас нами манипулируют, люди ленятся посмотреть в гугле по насто... про, про настоящее заболевание, люди ленятся посмотреть, увидеть записи специалистов, вирусологов, инфекционистов, академиков, что заболевание есть, но не для того, чтобы нас пугали противочумными костюмами там, и так далее. И для того существуют вот эти кризисы, пандемии, к сожалению, чтобы слабые люди просто ушли. Вы им не поможете. Вы можете подать им руку. Вы можете подать им, э, спасти их от голода временно, но им нужно давать удочку. Есть такая притча, ее знают многие, я думаю, вы тоже знаете, напомню вам. Один такой очень сильно молящийся религиозный человек молился всю жизнь. Так молился, что ну, просто был вот восырковлен и там прям.. И вот однажды случилась беда, и пришло наводнение. Люди стали спасаться, суетиться, а он сидел и молился. Просто молился. И вот уже последний плод подплывает к нему, пытается его забрать, спасти, он говорит, нет, я буду молиться. Меня Бог любит, я буду молиться. И тут уже ветер сильный поднялся. Уже все люди уехали, кто мог, спасться. А он сидит и молится. И тут наклоняется верба. Ветер сильно поднялся, наклонилась к нему верба. Это последний был момент, который он бы мог спастись. Но он не хватился за за те возможности, которые Бог посылал. И вот он умирает. И с Богом ведет диалог. И что ж ты, Господи, так меня вот не спас? Я же тебе всю жизнь молился. Я же всю жизнь верил тебе. Я же... и так далее, и так далее. А Бог говорит, ну я же не понимаю, что ты такой дурак. Я тебе и плод послал. Я тебе... И эти лодочки подправлял люди туда подъезжали к тебе я тебе уже дерево наклонил чтобы ты спасся понимаете поэтому многим людям не нужна ваша помощь они готовы только ждать что их будут спасать понимаете так что анжела николь из техаса я надеюсь что я ответила вам на ваш вопрос а я возвращаюсь и Дальше веду сегодняшний эфир. Задавайте еще, пожалуйста, вопросы. Откуда эта неуверенность, друзья? Откуда эта малоценность? Вот смотрите. Сегодня, как никогда, в 21-м столетии так много... Привет, привет, кто присоединяется. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня так много информации, которой не было раньше. Раньше было... Даже такую информацию было с трудом найти. Сейчас же, то, что раньше нужно было найти секретки, я ходила, чтобы узнать какие-то материалы, мне нужно было идти в секретную часть к себе. Я работала в государственной системе и могла иметь доступ, только имела допуск и могла иметь такие материалы. Секретные по развитию личности, по управлению личности, по манипулированию личности, по зомбированию людей. Сейчас же этой информации полно в интернете. Но почему-то люди находятся в каком-то, ну, не знаю, зомбированном каком-то пространстве. Так вот, неуверенность наша с вами идет, конечно же, из детства. Конечно же, идет из средств массовой информации. Конечно же, наша неуверенность идет от того, что нас с детства приучали подчиняться нас, нас многих многих людей родители применяли сравнивали не хвалили сравнивали с другими обесценивали стыдили унижали ругали за ошибки жестоко ругали и вот эта программа рабов, она осталась, время меняется, информации невероятно много. И люди, качественные, сотрудники, качественные специалисты, эксперты своего дела, могли бы дать большему, больше пользы другим людям, но они боятся поднять свои цены. У них обесценивание просто жестокое, жесточайшее. Они не знают... И боя... то, знают, они боятся найти в себе уникальность, особенность. А ведь мы все уникальны. Конечно же, мы разбираем это на, на разборах, на консультациях, тренингах. Но один человек может зарабатывать за такой же труд в миллионы рублей, тысячи долларов, а другой, потому что детская программа, авторитетные родители или тревожные родители, которые дают вот такие установки, они делают это из лучших побуждений. Они запугивают, они ругают, оскорбляют, унижают, сравнить, я уже сказала. Но они, им кажется, что они делают правильно. И считают, что их ребенок это их собственность. Это как, как рожают для себя. Считают, что они имеют право только распоряжаться своим ребенком. Даже когда ребенок вырос, Многие мальчики и девочки, уже половозрелые, ожидают от родителей, сидят на их шеях. Почему? Да потому что родители считают, что они обязаны. А детки, а детки считают, что им тоже это надо от родителей взять. Родители им должны. И вот здесь нужно понимать грань, где, на каком этапе можно, нужно остановиться, помогать. Но опять же, смотрите, родители хотят как лучше. Родители воспитывают строгости, распитывают, там, туда не пускают, туда не но они думают как лучше. Наверняка у вас есть воспоминания свои, когда родители, у вас им некогда было, они очень много работали, они не уникали ваши проблемы, ваши переживания. Я знаю, что все люди, и я в том числе, вот эти психотрамирующие факторы имеем все из, из детства. Но, друзья мои, ответственность все равно мы несем сами за свою жизнь. Это причины, первые причины, которые м, дают нам вот эту неуверенность и самоценность низкую. И сейчас очень много практик прощения, каких-то э, вещей, где родители это святое. Да, родители это святое. Они взяли, дали нам, они дали нам жизнь. И они дали нам ровно столько, сколько они могли дать. Поэтому эту связь с ними нужно грамотно, красиво завершать. Даже кошка, когда выкормила своих котят, она уже не пускает на территорию, потому что она новый приплод родила. Я вот сейчас смотрю на кошку, на кошку свою, говорю, на кого она там так сычит. Оказывается, а, это котята с прошлого года, уже взрослые котята. Она уже их не пускает, потому что у нее есть маленькие. Она тех уже на ноги поставила, она отпустила их в жизнь. Все, она кормушки их не подпускает. А люди, взрослые люди. И поэтому рождается вот такая выученная беспомощность. Люди привыкают к тому, что их надо, что кто-то их будет тянуть, что кто-то их будет на себе тащить. И сегодняшний интернет дает возможность по-разному себя проявить. Они идут в интернет для того, чтобы получить вот эти лайки, признания. Они готовы там резать, ломать свои губы, брови, там, я не знаю, только чтобы получить вот это признание. Это болезненная реакция, это невротическая реакция людей, потому что у них нет своей ценности. Они зависят от мнения других. А что скажут, а сколько лайков поставят? И я, как психолог, психоаналитик, наблюдаю эту тему, и мне больно. Больно от того, что вот такое происходит. Иметь столько ресурсов, молодости, возможностей, желаний, и люди топчутся на месте. А топчутся из-за того, что есть страхи. От а топчутся из-за того, что есть неуверенность в себе. А топчутся из-за того, что малоценность нулячая. Следующий причиной негативного, следующей причиной заниженной самооценки, низкой, низкой низкой самооценки, неадекватной самооценки, низкой, невероятной. Это негативный прошлый опыт. Если, допустим, вы что-то сделали, и у вас не получилось, многие люди бросают, говорят, это не мое, это не мое. И в следующий раз они уже не идут, потому что боятся, они боятся осуждения, они боятся критики, они боятся хейтеров, они боятся, там, не знаю, и, и все от того, что у них напрочь убили эту самоценность, это я. У кого есть такое, что вы имеете такие проблемы, но старайтесь об этом не думать, ну... Просто думайте так само само по себе обойдется. Вы не решаете эту проблему. Вы не превращаете ее в задачу. У кого есть такое? Дело в том, что проблема сама не решится. Напишите, пожалуйста, у кого есть такое? Можно... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Можно чувствовать от 1 до 10 по шкале, конечно, оцените. Как повысить самоценность? А, пишет Виктория. По какой шкале? Обычной шкале, нашей, обычной. А, так. Противно просил здесь свои тараканы. Да. И вот эти тараканы, они как раз находятся... Ага. Да, они у нас есть. Они как раз эти тараканы, вот эта низкая... Самоценность в чувство вины, а что скажут, а что подумают. Она настолько нас съедает изнутри, что люди от того, что боятся сделать, боятся, что их осудят, они заболевают, понимаете? Они заболевают, у них может болеть горло, спина, живот, какие-то внутренние органы. И причина психосоматических заболевания, вот в неделании, вот в этих страхах, которые мы хотим делать, но боимся, Смотришь иногда, ну вообще люди себя ничего не представляют. А он настолько уверен, настолько она светит, этой энергией и уверенностью, думаешь, блин, вот эта энергия, откуда она берется? И вот таких людей покупают, заметили? Покупают их услуги, покупают их продукты. Таких женщин любят и уважают, и ценят мужчины, с ними считаются. Да, не бойся ярлыков, это все красиво, всех этих знаний их очень много, Анжела. Их много в интернете, в гугле, в ютубе. Понятно. Но только много мы знаем. Опять же, перфекционисты, они много знают. Есть люди, которые так много знают. Слушала сегодня, проводила небольшой мастер-класс. Есть такие умные люди, так много знают. Но они так зависят от мнения других. Они так зависят, что им скажут, что их подцепят, что их зацепят. Одни говорят... Ну, духовность – это вера, это религия, а другие просто сеют столькими знаниями. А еще, что ты такой умный и такой бедный, говорят? Да? Именно потому, что вот эти перфекционисты так много знают, но они боятся сделать. Во-первых, у них нет конкретной цели. Во-вторых, сами они быстро сваливаются, ну просто откатываются назад. Вот что бы вы ни изучали, сколько бы книжек ни читали, да не получится у вас так просто. Взять? Да, психосоматика это нерешенный вопрос, это не сделанное. Горло болит, не сказали. Женские органы обида, злость, опять же, кто-то когда-то вас хотел выкинуть, сделать аборт, может быть, не вас, так бабушки там были какие-то. Это все ДНК программа и не, и не прорабатывается. Это психотерапия. И без этого никуда вы не денетесь. Какие вы книжки не читали умные, вы никуда не двинетесь дальше, пока вы не уберете это не откопаете в себе. Но есть люди, которые копают бесконечно, но не сажают. Вот они копают, но не сажают. То есть сильно копаться, рефлексировать тоже не надо. Почему? Потому что у вас должен быть план четкий, расписан э, план ваших действий, ради какой-то огромной цели, ради чего вы хотите делать то или другое. Вас должно зажигать то, что вы делаете. Если у вас есть любимое дело, то вы на своем любимом деле можете получать э, сегодня очень и очень серьезные деньги, потому что людей миллиарды в интернете. И вот эта пандемия еще больше показала, что слабых, боязливых. Их просто уничтожит мир. Мы можем, их, можем им помогать, мы можем их поддержать. Ну, вот я в прошлом году была в Египте. Была во время, была во время Рамадана, так называемого их... Вот У них так это принято, я бы сказала, модно, что ли. но ну, не модно, а так принято. Значит, те, кто побогаче, по, по посостоятельнее, они помогают бедным. Значит, они собираются, скупают продукты и едут им. Везут, развозят значит там. И это у них считается вот это вот такой акт милосердия. Я там прожила 9 месяцев в прошлом году. Думала вернуться в марте, но приехала аж в августе, потому что пандемия, я решила остаться на теплом море. Я наблюдала там очень много интересных вещей. Ну, например, вот этот вот случай, когда покупают им продукты, так это вот они с таким вот прям едут, им помогают. И вы слушаете, вот мусора полно. Там парень жил на первом этаже, э и у него там такой небольшой участочек, где он там сажает какие-то свои растения, но он любит это. Он там он городил красиво деревьями, такими кустами, цветами. И там очень туда много мусора накидали. Как обычно, любят это делать э ну, в странах, где... В общем, мы вообще все свиньи люди, но есть страны, где более, больше порядка, там распро, раз, ну, организовано все. И в Египте есть те места, где все прям все супер-супер-пупер, там все золотые унитазы стоят, да, и люди, богатые люди там обслуживают, там все сверкают, да. Но есть обычные кварталы, где просто по городу, видишь, очень много мусора. И вот я ему говорю, вот вы это любите делать. А почему бы тебе не собрать вот этих бедных, вот этих бедных людей, дать им веник. Дать им там, не знаю, какие-то мтлы, чтобы они этот мусор убрали. И потом ты им дашь еду, заплатишь им деньги. Понимаете? Но у них это вот акт милосердия. Вести, кормить бедных. И поэтому там так много сидят бедных с детьми, салфеточки продают, хотя они есть везде. Но я сейчас говорю конкретно про Египет. Чудесную страну, где это Красное море занесено охраняется ЮНЕСКО и так далее, потому что это очень суперское место, место силы, там, и ресурсов и так далее. Но это такие правила. Так вот, почему вы думаете, что людям, которые привыкли считать чужие деньги, что людям, которые ждут, что им дадут, привыкли осуждать, критиковать, почему вы думаете, что им нужно помогать? Конечно, вы ну, я, вы, любой человек, мы, люди, мы можем помочь, спасти. Но дальше нужно давать удочку, друзья. Почему сегодня так много центров, где людей <coughs> лечат? Вот сейчас э, есть центры э, под э, церковью, под церковью, я не знаю, как эта церковь называется, даже не вникала. Они спасают людей. Это церковь э, протестантская, кто знает, какая это церковь, напишите, пожалуйста, в комментариях. И У них много центров реабилитации. Они туда берут этих заблудших людей и их поддерживают, спасают. Спасают, выраняют, там работают, кормят, они там что-то делают, молитвы читают, там, в общем, лечат и исцеляют. Но эти люди, большинство, местные, кочуют из центра в центр. Вот он пришел черный там, с черными кругами под глазами, побыл там 2-3 дня, ему не нравится, что там нужно. Что-то делает, там какие-то есть правила. Он просится назад, его отпускают. А через какое-то время он снова возвращается. Говорит, там меня не приняли родители, общество, и я снова иду к вам. И вот туда-сюда качу. Понятно, что его нужно поддержать. Конечно, мы спасаем в реанимации, даем обезболивающие и так далее. Дальше идет реабилитация. И вперед. Иди и живи. А большинство людей примазываются. Поэтому не всем нужно помогать. Когда вы помогаете тем, кто висит на вашей шее, вы нарушаете все законы больше. Это те, кто с религией. <coughs> Спасибо большое, Анжела. Так вот, друзья мои, вся наша сила внутри нас. И кто-то спрашивает, вы верите в Бога? Конечно, верю. Конечно, верю. Есть я, которая пришла в этот мир, я есть, у меня есть трудности, которые мне дал, дали родители, жизнь. Я эти трудности с разными способами преодолеваю, справляюсь с ними. Естественно, я молюсь, но я делаю. И так многие люди, которые достигли сегодня определенных вершин, большинство из них не с неба упали. И вы это тоже знаете. Церковь Христа называется, да? Дом Милосердия. Реанимация Богом и реабилитация работы. Ага, спасибо большое, Анжела. Ну, я посмотрела, люди, вот, правда, они привыкли только, что им должны давать. Конечно, такие тоже нужны, вы скажете, да? Но я сейчас веду к тому, что есть два типа людей. Одни говорят, что куда катится мир, а другие катят этот мир. И сегодня быть ряду тех людей, которые катят мир, особенно, мне кажется, мне, это мои наблюдения, особенно почетно и престижно. Во-первых, потому что есть доступное количество знаний, которые мы не просто должны покупать, а идти к наставникам, идти в серьезное, дорогое обучение. Потому что когда человек просто читает книжки, это ну, просто поумничать а наставник вас приведет к результатам, покажет, как идти, а еще, когда будут откаты, они будут, поддержит вас. И здесь нужна и психотерапия, здесь нужен иногда и пинок, и так далее. Ну, опять же, есть коучинг, есть наставничество, я скоро буду проводить три, трехдневный интенсив по этой теме, кто захочет, придете, следите за, следите за моими анонсами. И поэтому люди, которые сегодня хотят жить, счастливы, богаты, помогать другим людям, помочь себе, оставить след после себя. Я сейчас говорю не патетические вещи, а те вещи, которые от души, с души у меня идут. Поэтому если вы сегодня хотите помогать другим людям, вам нужно быть той личностью, на которой придут. У вас должна быть энергия, харизма, сила и уверенность. А если у вас ее нет, этой уверенности, если родители вас вытравили, если общество вас вытравило, если вас сравнивали с кем-то ваши родители, если вы получили массу э, унижений, то значит, что трудности, которые вам даны, вам нужно их пройти и найти в этом плюс. Любую ситуацию подобную можно... Разрешите знать как. Если у вас есть уверенность, если у вас есть навыки общения, навыки достижения степ-бай-степ по учете своей цели, у вас есть эта цель, то тогда вам и Бог помогает. И люди вам попадаются. Если вы светлый человек, открытый человек, работаете усердно, идете, выстраиваете здоровые отношения с другими людьми, и у вас столько возможностей сегодня, столько знаний в интернете. Поэтому в повседневной жизни, в бизнесе сегодня ценят и идут, и всегда шли на личности, на энергетику. И если вы являетесь специалистом, особенно если вы являетесь специалистом, и вы можете влиять на мир, у вас есть экспертность, у вас есть какие-то знания, вы... Психолог, коуч, врач, преподаватель, художник, э, дизайнер, э, там, не знаю, маркетолог, неважно, кто вы по специальности, к чем вы помогаете людям. Сегодня бьюти-индустрия очень сильно развита. И, и так далее. Люди знают, чего они хотят. Поэтому вам нужно качать свою силу внутреннюю, понимаете, уверенность. Если вы находитесь в токсичном окружении, если вы находитесь, а вы знаете, что свита формирует короля, если ваши родственники, друзья, ваши, ваше окружение вас дергает, вас пальцем виска, виска крутят, если они вас не поддерживают, то токсичное окружение, оно вам будет мешать двигаться дальше, значит, это окружение нужно менять. Вам нужно понимать, что это окружение, как было ноющим, стонущим, ожидающим от мира, от Бога, от церкви, от от кого-то, то он так и будет. Из, этих, из этого окружения нужно бежать. Просто бежать. Идти, вкладывать в себя, инвестировать в себя, сцепить зубы и убирать эту малоценность. Убирать. Это психотерапия. Это серьезное другое окружение, там где люди другого плана. И тогда вы попадаете в тот круг, который катит этот мир. Тогда вы выполняете свою миссию, и тогда вам больше дается. И тогда вам больше дают Бог, я не знаю, возможности, вам идут изо всех сил. Но это личность, это личность эго, в котором есть дух. Бог – это дух. Я сейчас говорю всеми, кто, кто верит, в том числе. А люди что делают часто? Духовность – это молитвы, сейчас действия, действия, результат. Принятие себя как уникальность, как Бог ведь создал нас в образу и подобию, да? Вы же знаете. И инструкцию по этому применению, этого божественного Я, спрятал в нас внутрь. Именно поэтому, когда вы прокачиваете эту уверенность, вытаскиваете эти травмы, эту боль, вы влияете на мир. Поэтому ведро с крабами, которое на вас влияет и тянется от вниз, нужно менять. Это вам решать, в каком находиться окружении, кто будет на вас влиять. Крабы или те люди, которые сильные, светлые, которые понимают, куда идут, зачем идут. И знают, как помочь вам развить свои таланты, способности, помочь как достичь цели и укрепить вот этот личностный стержень, вот эту личную силу. Когда люди не имеют этой личной силы, этого стержня внутреннего, замыкаются в себе, не доверяют людям, уходят в депрессии, прячутся от новых действий, уходят, боятся делать новое. Незнакомых людей боитесь, потому что люди вас обидели, люди вам делали больно. Обижены на родителей, на окружение, вообще на мир. Вы еще не сделали, а уже сдались. Попробовали, сделали первый шаг, не получилось. Все, это не мое. И поэтому жизнь ваша в таких случаях, когда вы не уверены, она не имеет смысла. Вот зайдешь на страницы, на аватары, посмотришь, что люди пишут, какие у них фотографии. И те, кто более-менее ведут эти фотографии, даже если не ведут. Это маленькие боязливые, маленькие люди, людички такие, да, они боятся проявиться. По фотографиям, как психодиагноз смотрю иногда и думаю, по каких фотографиях, какая фотография. Если это девушка, женщина или мужчина, ты сразу понимаешь, какого уровня этот человек на каком этапе развития и уровня сознания он находится по пирамиде нейрологических уровней или маслову, кто там что знает лучше, кому заходит больше. Если я мама в декрете, но ну, ты же не будешь вечной мамой в декрете. Мама — это ну, много ума не надо родить. Бог тебе дал, да родила, и что? Это временное явление. Если ты сидишь в соцсетях, ты можешь заниматься чем-то какой-то проталкивать разбирать свою какую-то профессию навык показывать своим детям и себя развивать идентичность мама в декрете это ну, нормально да только еще кроме этого что- то еще ведь мы рожаем детей не для того чтобы накормить их и кичиться своими там колясочками там и так далее и это тоже развитие личной силы друзья мои и когда вы думаете, что у вас время, много еще времени, вы ошибаетесь. Время может уйти в любой момент. Тем более вы сами видите, какие сейчас происходят ситуации. Планировали одно, мечтали одно, он как пандемия показала. Пандемия это или это зомбо-пандемия, или это шизо-пандемия, это вопрос другой. Но нас закрыли, в ящ... нас закрыли, нас ограничили. И теперь в, этой, в, этой, в, этом, в этих условиях важно быть гибким элементом системы. Система, да, она закрывает нас. Система лагеря, система тюрьмы, система солка, государственная система. Везде все находятся в системах. И от того, какой ты гибкий человек, насколько у тебя твердая почва, ты четко знаешь свои таланты, свои способности, ты идешь, не боишься, ты идешь смело и уверенно, от того зависит, как ты будешь жить. Как ты будешь влиять на этот мир? На детей как ты будешь влиять? Как тебя будут слушать и уважать твои родственники, твой муж, твоя жена, твоя жена? Какой пример детям будешь подавать? Поэтому люди боятся начинать бизнес, начинать выступать на, в эфирах, продавать свои услуги, развиваться. Потому что есть комплекс самоценности. Количество дипломов, друзья мои, вам нужны увеличивай это перфекционизм патологический это гордыня сегодня это называют как сегодня это называют комплекс самозванца по, по другому это гордыня ты идешь и делаешь да будут ошибки да ты осознаешь что будут ошибки но мы в большинстве сидим сидим и не прокачиваем скиллы навыки в продажа, именно продажа. Не прокачиваем там умение планировать, считать эти свои деньги. Не хватает денег вечно. Не думаем о том, что нужно заниматься инвестициями. Кстати, инвестициями, я думала, что инвестиции рассчитаны только для каких-то богатых людей. Оказывается, сегодня время 21 века надо думать о том, как сегодня отложить, найти, прокачать свою финансовую грамотность. И это тоже нам нужно, друзья мои. Поэтому, когда люди долго думают, наблюдают, они думают, что вот там это пройдет, все скоро, завтра начну, послезавтра начну. Все думают, все рассчитывают, все оставляют. А дети вырастают, на вас смотрят, и вы потом удивляетесь, почему дети ваши тоже сидят в этих гаджетах, не, не знают, куда идти. Я не говорю, что все. Понятное дело, что не все. Поэтому уверенность, личная сила – это что ты делаешь, зачем ты делаешь. Это бесстрашие. Это идешь на страх, это идешь на то, что тебе страшно, и ищешь поддержку тех, которые реально тебя поддерживают, а не те, которые тебя утопят. С родителями нужно вежливо расставаться, отползать, потому что они такие, как они есть. Брать ответственность за себя – это твоя жизнь. Если вы продолжаете не заниматься своим, своей самоценностью, своей уверенностью, что происходит? Происходит то, что вами управляют, вами манипулируют, вы являетесь рабами чужих целей, исполняемые, исполня, исполняете чужие желания. Дети, у кого дети маленькие или там подростки, копируют ваши и передаются это, предастся через ДНК. и они также столкнутся с теми же трудностями. Вы будете и дальше обслуживать чужие цели, вы и дальше будете жить не своей жизнью, когда будете бояться. Конечно же, вы не виноваты, это естественно, что никто не виноват, мы получили ту информацию, которая нас зазомбировала, загрузила, но когда вы услышали эту информацию, от отменяли от кого-то другого, очень важно сказать, так, я живу какой жизнью, я сколько получаю, если кому-то важно закрыть потребности, да, я сколько получаю, почему я не получаю больше, почему вот этот, вот этот, вот этот, а я что? А когда человек говорит, да, делать себе вызов, да, я могу, куда я могу пойти, у кого я могу получиться? Где я возьму этого наставника, володыря? Не только в трансах, в шизотерике, в молитвах. Это все работает. Если у вас есть личностный стержень, вы знаете, куда вы идете. Понимаете? И тогда происходит новая проблема. Когда вы избавляетесь от своего окружения, появляются новые люди. Это дает вам дискомфорт, но вы поднимаетесь на следующий уровень. А те, которые остаются, они могут вначале говорить, возгордилась, возгордился, но со временем они привыкнут. Из 20 там человек окружения, особенно это для, для ребят, да, и для девчат, тоже для ребят. Это стадность. Остаются несколько человек только. А может и вовсе другое окружение нужно поменять. И стремиться к солнцу, к Верху, к Богу, идти, идти, идти, трудиться, да, работать. Убирать эти страхи, этот, этот, этот малоценность эта малоценность. Вот видела сегодня, э, они друг друга воспитывают, там, да, учат. Так и смотришь, хочешь сказать, а почему ты его критикуешь его, воспитываешь? Ты кто такой вообще? Тебя он просил? Это о чем говорит? Даже вот в этих центрах люди находятся в той позиции, что друг друга соревнуются, кто кого подавит. Это самоутверждение. Так было, так есть и так будет. Поэтому свою уверенность свою я нужно уметь отстаивать. Даже если у вас пока нет каких-то супер результатов, свою я нужно уметь отстаивать. А сказать нет тем, кто на вас вешает свои какие-то проблемы. Избавиться от токсичного окружения и это можно, и это реально. Но для этого нужно сделать себе вызов и сказать себе так, у меня какой дом, у меня какой муж или какая жена, у меня какое здоровье, у меня, я сколько зарабатываю, мне сколько жить осталось. И это постоянная работа, друзья мои. А вот те, которые сидят внизу и ждут, что им принесут пенсию, что им принесут, там что им должны. Они так и останутся там. И для этих, для таких существуют кризисы, пандемии и так далее. Они и так боятся. Они Это лишние люди. Я когда узнала об этом, мне так стало больно и неприятно. Просто, там. А да. Это лишние люди на планете. Они ничего не создают, они только, потреб, они только потребляют. У них потреблятское отношение. Сейчас говорю, у меня мороз по коже, знаете? Как это лишнее? Да вот так. Когда начинаешь мыслить системно, понимать, что происходит в мире, думаешь, ёлки папки роботизация. Технологии идут вперед, вперед. Все развивается. Очень сильно интернет технологии развивается. И если ты сейчас не будешь включаться, ты просто останешься на обочине. Мы и так все умрем, это понятное дело. Но есть же разница достойно. Жить, дожить до своей старости или же или тебя выкинут. Иди детям своим, как мы передаем вот эту информацию, примеры. Сидят они с гаджетами, сутками 2-4 на 7, или они там вы их на, направляете, настраиваете, чтобы они изучали какую-то профессию, чтобы потом его могли монетизировать и адаптироваться в этом мире. Поэтому для родителей, я думаю, это тоже важно. У кого есть родители, напишите мне. Важно, чтобы дети были адаптированы к этому миру. Итак, мы с вами разобрали причины неуверенности, низкой самооценки и что к чему это приведет, если ничего не делать, и что с этим делать. Я немножко уже сказал. Неуверенным людям, заниженной самооценкой, с комплексами, э, они трудно получать достойные деньги. Они даже думать, боятся о какой-то цифре, и им кажется, что это вообще не для них. У кого есть такое? Работать над своими тараканами еще не все. Спасибо за инцидент. Нарушение Божьего закона. Да, отдавать бесплатно тем людям, которые не готовы использовать это и применить это нарушение. Да. Мы даем, мы получаем. Отдаем и получаем. И неважно в чем это, в работе, в отношениях. Когда у тебя баланса нет, когда баланс нарушен, ты нарушаешь вот это равновесие мирового порядка, так называемого. Да, вот на этом этапе. Спасибо большое за комплимент, Виктория. Спасибо. Поэтому напишите, пожалуйста, насколько для вас это было ценно, и двигаемся дальше. Неуверенным людям с заниженной самооценкой, с комплексом, с комплексами они встречают недостойных в том окружении мужчин, женщин. Если говорить про женщин, то есть очень много женщин, которые получили какую-то психотравму, они сделали какие-то ошибки, и они умом вроде бы простили себя, а в теле сидят эти боли. И поэтому возникает куча проблем, связанных с доходами, связанным с умением сказать о себе, заявить о себе, аргументированно обозначить свою цену своего продукта с такими женщинами мужчины, которые манипулируют, не дают достойно то, сколько то есть достойно соответственно для этой женщины, не дают столько, сколько эта женщина достойно получать от него. Внимание, заботы. Они ее обманывают, он ее обещает, он ее крутит, вертит, мозги ей парит. Она терпит. Почему? Самоценностью. 0,1 в лучшем случае. Поэтому поднять свою самооценку не только через какие-то практики, через какие-то аффирмации. Она не работает. И до сих пор, пока вы на практике не начнете говорить, общаться, а это привычка. Это скиллы простройки повседневной деятельности. И это только работе с специалистом в каких-то специальных курсах, под вас настроенные материалы, уроки и так далее. Очень много есть способов повысить свою уверенность. Очень много способов. И сегодня я дам несколько способов. Спасибо большое за ваши сердечки. Спасибо. Те, кто слушает меня в Инстаграме. Дальше мы сделаем следующим образом. Я покажу, какие есть способы, есть поднять свою уверенность. Хотите? Кому интересно, поставьте плюсик в чат. Анжелочка, спасибо вам большое. Мне очень приятно э, ваша реакция. Спасибо. Итак, смотрите. Э, те, кто пишет, вам намного больше повезет. Да, и, кстати, запомните, для того, чтобы у вас не было депрессии, для того, чтобы больше к вам приходило, надо отдавать. Отдавать улыбку, отдавать благодарность, писать комментарии и не просто потребляцким отношениям заниматься. Поэтому многие слушают, часто слушают на Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке, наблюдают, ничего не пишут. Ни плюсики, ни минусики, ничего не пишут. Но это на вашей совести, я должна была вам сказать. Благодарным людям благо приходит. Отдаете, получаете. Если вас вам, нас не устраивает что-то, вы просто уходите с эфира ну не просто берете информацию пустую я даю вам то, что знаю, то, что умею то, что работает, то, что помогает другим людям так вот смотрите, часто бывает так что совсем некомпетентные люди ну мало в них компетенции но они такие уверены в себе и они зарабатывают намного больше, чем те, кто помогают людям дают им пользу, дают им множество ресурсов а ваша Тревожность, сомнения воруют у вас ваши деньги, ваше счастье с любимым человеком э, в, семье, в семье, если мы говорим про отношения с семейным. ваша малоценность, ваша неуверенность воруют у вас ваши деньги и заработают. Спасибо большое. Да, я люблю этот цвет. Цвет голубой, синий, бирюзовый – это мои цвета. Спасибо вам большое. Угу. Поэтому э, напишите мне, пожалуйста, кто хочет поднять свою уверенность. Для кого важно поднять уверенность и стать тем человеком, который свою жизнь делает яркой, интересной и сможет влиять на мир больше. Вот сейчас многие слушают меня, просто пустую. Кто-то что-то пишет. Кому-то ляжет, кто-то кому-то откликнется. А кто дальше пойдет? Кому-то это не интересно. Ага, спасибо большое. Так вот, смотрите, те из вас, кто думают что оно само рассосется, не рассосется. Мир летит со скоростью звука, и вы это видите. У нас вот сейчас в Украине затяжная весна. С одной стороны, казалось бы, хочется весны, хочется тепла, уже конец вот мая, да, 23 число сегодня. А я думаю, поймала себя на мысли. Ты же так классно, что затянулась. Затянулась, я знаю, и ты успеваешь увидеть ландыши, тюльпаны, белые сирень растела, нарциссов множество. Вот скоро-скоро выйдут э, белые, опять же, белый свет просто люблю, э, белые пионы и розовые тоже у меня есть. Я думаю... Это ж так классно, это ж так круто, когда прохладненько еще, нет такой жары. Зато постепенно ты увидишь, как все расцветает. Вишня закончила цвести на, бел... на фоне белого забора, белая вишня. Боже, это же просто улет какой-то. Так вот, смотрите, время очень быстро летит. И весна очень быстро пройдет, и лето придет. И вот прошлый год, который мы прожили в этом стрессе с этими локдаунами, и сейчас продолжается... И тем не менее, за нас нашу жизнь, друзья мои, никто не проживет. Поэтому проблемы общения, установление личных границ, невозможность сказать нет. А если сказать нет, то как сказать? Возмущаться почему-то бы так относится, ты подала или подал. Знаете, при, э, в смысл нашего сообщения в обратном связи. В обратной связи. Вот то, как к нам относятся, это мы так посылаем миру. Поэтому говорить, общаться, этому надо учиться. Нас никто же ведь не учил. Папы, мамы э, кто-то унижал, кто-то э, запрещал, кто-то сравнивал. Но они хотели как лучше. Это, ну, вот такие они. Прошлые опыты тоже загоняют на страх. Поэтому... Малоценность свою поднимать через действия. Это, друзья мои, только в коучинге. В... Поставьте плюсик в чате, кто хочет попасть ко мне на бесплатную консультацию, полноценную. Я разберу вашу проблему по полочкам, дам вам пользы много, предложу вам или коучинг, или серию консультаций, или курс, но это не значит, что вы должны будете покупать. Многие боятся идти на бесплатную консультацию, потому что думают, что им будут продавать. Я дал вам пользу. А купить вам или нет, это будет ваше, ну, ну, на, вашем, на вашей совести, на вашей ответственности. Поэтому кому э, нужна консультация, в Инстаграме поставьте, напишите в директ «хочу консультацию». И там в теплинке, есть анкета, чтобы заполнить. Если не найдете, я вам отдельно отправлю анкету на бесплатную консультацию. Ничего само не рассясется. Жизнь будет идти привычным образом. Вы будете недовольны собой. Вы не будете дополучать тех денег, того признания людей, которым вы можете помогать, если вы эксперт, специалист в своей области. Вы будете продолжать бояться, вы будете воровать у себя деньги, счастье, свободу, любовь, путешествия, потому что вы выбрали быть малоценным человеком. А придет ли период, когда ваша душа оторвется от вашего тела? Угу, может такое быть? И, соответственно, многие сожалеют о том, что... Не успели. Ну, в общем, вот так как-то. Поэтому консультация, пожалуйста, заходите, если у вас такая возможность пройти бесплатную консультацию. Не обязательно родиться в богатой семье. Не обязательно быть в той семье, где родители занимаются уверенностью. Ведь Правильные родители как делают, как воспитывают ребенка уверенность. Они с детства учат лидерству, брать ответственность за себя. Объясняют, что есть этичные люди, есть неэтичные люди, что осуждать их, критиковать не, не, не стоит. Они учат вас и говорят вам. Ну да, ты сделал ошибку. Давай сядем, разберем, что в этом было хорошего. Давайте, давайте разберем, что в этом было плохого. Давай сядем, разберем. Я люблю тебя, принимаю тебя таким, каким ты есть. И для того, чтобы у тебя не было дальше неприятностей в жизни, давай сядем, спокойно разберем. Но так делают мало-то родители. Ругают, в угол ставят, наказывают. Так делали со мной, так делали с многими вами. У кого такое было? У кого родители ругали, наказывали, стыдили, позорили? Ага, спасибо вам большое, Анжела, вы здесь уже, спасибо большое. Мы служить должны все, друг другу, миру, да. Только есть пределы служения, да. Вы тоже правильно это заметили. Служить нужно тем, кто готов делать что-то, брать ответственность на себя. Правда. И в этом случае тоже нужно понимать, кому можно помогать и сколько. Ага, спасибо. Спасибо большое. Так, поехали дальше. Людмила Сокропогатова. Угу, спасибо, я отправила. вас. Добро. Так, поехали дальше. Итак, э, еще не все, потому что я дам вам сегодня еще практики. Угу. Спасибо вам большое. Так, не все родители адекватные. Есть, был у меня парень, э, я у него училась, ему 26 лет. Он э, тренер личностного развития, мастер науки. Он учил э, экологичному выстраиванию коммуникации. И помню, как на тренинге он сказал, не всем повезло родиться в семье адекватных родителей. Да. И он сказал, что его родители оба психологи, тренеры, вот такие вот, которые в ребенке воспитывают лидерство, уверенность, адекватную самооценку. Потому что, смотрите, мы с вами отдельно поговорим на другом эфире про... Дети, подростки, юноши и взрослые, хотя я об этом писала статьи, тоже вела эфиры, сейчас скажу кратко. Люди вырастают, становятся биологическими уже стариками, а психически они незрелые, для них кто-то должен решать что-то, они находятся в состоянии, что ну, для них это кто-то должен сделать. Они обижаются, они имеют претензии к миру и так далее. Так вот, это дети. И если детей с детства приучают брать ответственность и реагировать на мир адекватно, то вырастают личности, которые будут дальше множить добро. Если же детей выраст... унижают, оскорбляют, сравнивают, они идут и доказывают свое «я» через асоциалку, через криминальность, через и так далее, и так далее. Понимаете, о чем я, да? Именно поэтому от родителей зависит очень много, как вы их воспитываете, как вы с ним разговариваете. У нас часто нет времени на родителей. Но вам нужно, опять же, договариваться. У кого из вас дети маленькие или подростки, напишите единичку в чат. И у кого уже взрослые, поставьте двоечку в чат. Ну, а у кого нет детей, поставьте, поставьте нолик. Пока нолик, пока нет. У кого-то пока, у кого-то уже. У меня уже не будет в этой жизни, поэтому я знаю, что у меня будет нолик. В следующей жизни будет. Поэтому, когда вы рожаете детей для того, чтобы они были вам как... Да, биологические старики. Ага, да. Совершенно верно, да, спасибо большое, Джон. Угу. А поэтому, когда вы рожаете осознанно, а мы редко кто рожаем осознанно, мы ну, рожаем, да и рожаем, мы же потом в процессе жизни учимся, а вот адекватных родителей очень мало, но нам важно учиться, понимаете, проходить кучу тренингов, вкладывать свои мозги для того, чтобы потом детям давать эту уверенность и учиться с ними договариваться, и учиться делать... Уважать его выбор и так далее. Сыну 35, 12 июля, гордость моя. Хорошо. Вот. И в этом случае родители не все адекватные. Они делают свое дело, порой слишком много за них стараются, слишком много берут на себя и не отпускают их, делать их жизнь, делать ошибки. У меня тоже была такая. Ситуация в моей жизни, у меня тоже был сын, я похоронила его 11 лет назад, к сожалению, это была большая, большущая моя боль, а, было желание вообще уйти следом, но потом я решила, что, как пишет Анжела, я буду служить, буду помогать тем, кто, кто заблудший, потому что я вы, вытащила себя, значит, помогу другим себя вытащить из этого горя, из таких депрессий и так далее. Соответственно, еще раз хочу подчеркнуть, про родителей. Не всем везет на адекватных родителей. Я тоже не была правильным родителем, таким вот, как сейчас понимаю, если бы я была. Поэтому мы учимся сами для того, чтобы детям не передавать вот эту служанку, терпилу, потреблятство, заниженную самооценку, чтобы ее никто не чмурил, чтобы ее никто... И тогда, чтобы она сама была из себя, если это девочка, например, да, чтобы она была адекватна и могла выбирать себе того человека, который ей нужно. А для этого мама, мама, еще раз мама, мама с папой, если папа есть. Поэтому, когда вы ребенка верите, поддерживать его, когда он, он тогда больше старается, я знаю, ты можешь. Я знаю, что ты можешь. Это такие слова говорят и мужчине, такие слова говорят девочке, мальчику. Нельзя говорить, например, ты лучшая. Ты лучшее или ты самый лучший. Нет. Задача говорить ты можешь. И сравнивать не с кем-то, а сравнивать с тобой вчерашним. Это большое, большое заблуждение. Потому что когда мы внушаем детям, что они лучшие, они потом идут и видят в мир, который их носом туда, вот Face of Table, и тогда очень серьезные у них проблемы. Потому что это неадекватная самооценка. Поэтому адекватность... Этому тоже надо учиться и самим, и детей, и детей воспитывать. У кого из вас родители в вас верили? И вспомните, кому помогали родители. А у кого не было денег на Гарвард, там не было у них, и тем не менее они вас поддерживали и этично влияли на вас. Ведь есть родители, которые не богатые, но они адекватные. Вот они и начитаны, или они там тоже по наследству получили. А у кого родители критиковали, сравнивали, унижали, напишите, пожалуйста, сейчас прямо в чате, чтобы мы с вами были на одной волне, ладно? Поэтому, пока вы пишете, я продолжаю. Конечно, в себя нужно вкладывать и лучше деньгами, чем здоровьем и жизнями. Я то для себя поняла. Поэтому это мое людей. А вы уж там сами решайте. Но если даже вот вы купили какой-то тренинг, у меня есть такие люди, которые покупают какие-то тренинги дорогие, коучинги, но они не работают. Это безответственные тоже люди. Поэтому я не всех беру в работу в коучинг и в программы. Я провожу сначала диагностическую консультацию, ставлю с фильтры, и только потом... Человек платит деньги, если он заплатил деньги, он тогда будет работать, а мне будет с ним с удовольствием вести его. Потому что нищеброды, которые привыкли только, что им дадут. Поэтому на бесплатных консультации помогу, покажу, раскрою. Пойдете вы или не пойдете, вам решать. Мне задача такая, помочь фокусироваться на проблемах, которые вы можете решить и каким образом. Захотите, пойдете в программу. И опять же, если я вас выберу, не захотите, опять же, что-то хоть просветите о своей жизни. Потому что просто слушать какие то умных теток, дядек или читать книжки, этого мало. действия, только действие приводит к результатам. Но на основании мыслей и установок и так далее. Понимаете, да? А у меня такое было, до пор помню сравнение. Да, да, да, и у меня такое было. И мама говорила, «О, то людские диты!» Вот вот то людские диты, а вы, и это так было больно, а мы все учились хорошо, мы такие были правильные, а мама вот сравнивала. Ну, опять же, она по-другому не знала. Поэтому э, кому-то повезло, а кому-то не очень. Но опять же, дорогие мои, ответственность на наших на наши шеи, на, наши, на, на, на нас самих. Я герой, через родительскую семью. И в 28 сорвалась, в 33 вернулась в роль героини по собственному желанию и смогла искать мир, пережить три смерти, три образования и мотание в бизнес потрясающим сыном. Супер, здорово. Вот чувствуется у вас какая-то энергетика, такая и светлость, и желание жить и работать, и двигаться по этому миру. Это здорово. Отлично. Хорошо. Теперь говорите дальше. Что значит, когда вы развиваете в себе эту уверенность? Одно дело, вы читаете книжки, ходите по шизотерикам, торологам, нумерологам. Я ничего не имею против, но я считаю, что это тогда работает, когда у вас стержень простроена, когда у вас уверенность есть. Но опять же, лишнюю информацию я бы не загружала. Как тренер НЛП, скажу вам. Чем больше мы получаем информации от значимых нам людей, тем больше мы себя опять же прогружаем. Поэтому у вас должна быть четкая цель. вас должны вести, вы идете в спортзал, вам лучше с тренером работать. Или вы изучаете вождение автомобиля только через тренажер по книжке, или у все-таки у вас есть тренер. Есть плюсы и минусы, правда? И вы находитесь в кругу уверенных людей. Вы смотрите, идете в другой мир. Вы общаетесь с другими людьми, вы общаетесь с собой по-другому, с близкими людьми. У вас есть другие навыки, другие скиллы. Каким образом вы получите этот опыт новый? Только с помощью наставника, тренера, правда? Кто уже у меня проходил что-то, поставьте, пожалуйста, плюсик. И, и знаете, какие примеры вы уже проработали которые дали вам какие-то результаты. Есть же так я. Если есть, напишите. Когда у вас есть тренер, который вас поддерживает, формирует у вас навыки, вот эти скиллы, да, про которые мы говорим, у вас встраивается нейрон за нейроном, другая дорожка уже гормональная. Тогда вам, вы автоматически идете по жизни. Поэтому когда у вас есть тренер, который вас поддерживает, который вас верит, который, если это психотерапевт, это коучинг, например, да, и он вас ведет, и ведет, где нужно убрать боль, где нужно научить, как говорить, как общаться, как высвоить границу, как ответить. Скажите, пожалуйста, вы быстрее получите результат? Как по вашему? Кто согласен, поставьте, пишите согласна. дальше двигаемся и каким еще образом можно себя прокачать свою уверенность найти качественного начальника коллег окружения, которые толковых таких мудрых людей да? муж который заинтересован в вашем росте если вы женщина жена, мудрая, толковая которая поможет вам Направить, поддержать, где надо. Может это выработать у вас уверенность? Конечно. Но такое редко бывает. Такое бывает редко, чтобы вы попали на такого... Но опять же, то тоже трудиться надо. Но опять же, когда вы ищете себе любимого человека, то вторая половинка хочет адекватного человека, личность. Правда? Вторая половинка хочет... Уверенного человека, мудрого. Если это женщина, гибкую, мудрую, сексуальную, толковую, думающую, умеющую чего-то, правильно? Если это мужчина, то тот, который, у которого есть цели, есть задачи, и он заинтересован, чтобы его жена тоже развивалась. И он будет ее поддерживать, он будет ее вести. Это тоже способ прокачать свою уверенность. Поэтому это речь реже бывает. Но когда вы сами по себе уверены, у вас простроена эта самоценность, то, конечно же, вам легче будет привлечь и клиентов, если вы специалист, и договориться, и продать, и, и там какой-то продукт, услугу, или если это семейные отношения. Конечно же, когда вы уверены, адекватны, этичны, умеете управлять своими эмоциями. Конечно, с вами интереснее, правда? И вы такого человека быстрее найдете и в окружении партнеров, клиентов там, и так далее. На вас будут идти такие же, как вы. Вот касается это, опять же, специалистов, вот консультанты, психологи, преподаватели, те, кто что-то там продаете в, в интернет, ну и не только в интернет. Какие вы такие к вам идут, правда? Согласны со мной? Так, читаю. Я знаю про вашего сына, про мозаика, я знаю. Я хочу э, в этом плане тоже внести свою лепту, но об этом поговорим отдельно с вами. Я знаю, я помню, я теперь поняла, о чем вы, да. Я об этом тоже хочу, я хочу тоже внести свой свои леп, потому что талантливые люди э, должны давать больше миру радости. Талантливые люди – это люди, помазанные Богом. У меня была девушка, работала в коучинге, она батик э, вышивала. Она боялась продавать, она, у нее там были куча долгов, она где-то из, из России. И она боялась э, начать свой бизнес, тоже выбирали эти страхи, блоки. И я помню, когда я готовила, помогала ей, там, и логотип составляли, и там, ну, создавали ее правильную страничку и так далее. Я помню, я тогда прочитала у меня такие классные вещи, что люди, которые талантливые, творческие, это люди, которые, у них быстрее дорога к Богу. Они и других провожают, ведут к Богу. Вот сегодня отдыхала чуть-чуть, слушала а, квадро, а, квартет. Я очень люблю этих ребят, я просто... А даже услышала, я думаю, Господи, вот, вот оно где меня к Богу ведет, понимаете, Ты смотришь картины, песни слушаешь, музыку, да, это люди, помазанники Божьи, я бы так сказала, где-то это услышала, мне это понравилось. Поэтому какие люди особенно нуждаются в стержне личном, чтобы вот не свалиться, а, вот, а Бог дает какие-то ну, испытания там или какие-то, понятное дело, на проверку, проверку на вшивость, как я это называю. Поэтому, конечно, желательно идти в те, те, значит, то окружение, которое будет тебя поддерживать, которое будет тебе помогать на, делать то, что ты можешь, и это должны быть наставники. Конечно, конечно, это тренеры, конечно, сегодня это есть возможность. Сегодня, слава Богу, 21-е столетие. Поэтому, да, да, да, да, спасибо большое, да. А даже это, да, я сегодня просто вот поймала этот этот кайф. Вот. Поэтому, если вы не вышли за человека замуж или не вышли там или не женились на женщине, которая вас там поддерживает и там, ну, в общем, помогает вас вести. Или вы прекрасно понимаете, что застряли, понятное дело, что нужно идти, как вы понимаете, в тренинг, в коучинг, чтобы вас вели. Иначе уходит время, мы сливаем свою энергию, недовольство с собой, закрываемся, снова попадаем в какой-то серьезный депресняк, и снова в какие-то зависимости и так далее. Кстати, на Западе, в Америке в Америке, в Европе больше, больше, я заметила, практикуется, когда муж заинтересован в росте жены. Он гордится, когда она чем-то занята, когда он помогает ей там, изучить язык, выйти там, в эсперантуру поучиться, да, там, научить ее на автомобиле. Там, научить, чтобы она продвинулась, и он тогда ее гордится. И у них, у них, у нас, нас почему-то меньше этого в нашем менталитете, в нашем славянском. Вот ну, так, слово. Поэтому наша с вами задача осознать, на каком этапе уверенности, какие у нас есть результаты и откуда эта малоценность. Почему так зависимо от мнения окружающих? Почему так попадаем в какие-то зависимости? Почему на нас ездит, почему с нами так ведут себя. И это работа только личная, друзья мои. Конечно же, нанять специалиста, который будет вас вести. Ментор это дорого. Любой специалист, который будет вас вести и помогать вам, это всегда дорого. Просто чтобы вы знали. Или самому идти годами, непонятно какими терминами. Это я к тому, чтобы вас настраивать на то, что если вы сегодня поймали себя на том, что вы недополучаете деньги, когда у вас не те отношения, когда у вас нет той радости жизни, это все от малоценности себя. Вот как вы транслируете в жизнь, как вы видите, как к вам относятся, это малоценность себя. И эту ценность себе нужно простраивать. Поэтому сразу нужно идти, по моему убеждению, я веду, например, у людей мало денег, да, я беру там на месяц, но делаю такой прорыв полностью, там прочищаем мозги, ставим цели, заряжаю, и человек пошел. Потом через какое-то время возвращается, потому что самому тяжело. Лучше всего это три месяца. Это за 90 дней простраиваются привычки на уровне нейронных сетей, то есть нейрон, нейрон, нейрон, нейрон, нейрон нейронные дорожки, дальше не превращается в так называемая стаднёк, в гормональные связи, и дальше их нужно уже закреплять, когда человек стал на свою дорогу, на свой вызов, он потом идет по жизни уверенно и четко. Поэтому бесплатно читающие книги, слушая бесконечное количество информации, это загромождение мозга ментальным мусором. У Вас нету фокусировки на результат. Вот спрашивай, сколько ты хочешь зарабатывать. Ну, чтоб хватало. Сколько? В голове каша. Это левое полушарие. Зачем? Ну, и мнется. А это правое полушарие. Тебе нужно четко представить, зачем. Тебе нужно заполнить свои мозги правильными пикселями. Чтобы понимать, что только и пиксели, поставьте чем Я думаю, пьюси, он и сегодня. Поэтому книги вы читаете как надо. Вы делаете аффирмации, молитесь. Но опускаетесь на землю, а вот здесь нужна практика, увы. И вот этой практике, когда вы сливаетесь, когда вы боитесь, как раз нужна поддержка специалиста, который вас будет вести. А этот человек должен быть чем, как мы уже поняли, со своим внутренним стержнем. Да? С уверенностью со своим стержень, который транслирует вот эту энергию другого человека. Конечно, можно учиться дальше на собственных ошибках. Но это дорого, рискованно. И там банкротство, и депрессия. Если это бизнес, то это банкротство. Работала с человеком, который был в депрессии 4 года, забросил в бизнес, дом недостроенный, и он уже еле-еле, еле-еле душа в теле. Четыре года он был на антидепрессантах, на препаратах. Это же ну, как, как наркотики, вы все это понимаете. Да, это была работа, длительная работа. Вытащили. Уже на втором месяце он спрыгнул, полностью спрыгнул с препаратов. Поэтому, когда вы э, понимаете, что уверенность и самоценность нужно работать со специалистом и на практике простраивать, это вам будет здорово. Ну, это, опять же, вам решать. Я вам просто показываю путь. Книги, вебинары, наблюдения – это путь в никуда. Дальше, грабли, старые грабли, депрессия, э, минусы в деньгах, у кого кто с бизнесом связан, и как это связано с малоценностью, и это большой замкнутый круг. и это тоже учитель, грабли, боль, депрессия, потеря денег, нервов, здоровья, и это тоже учитель, но он берет очень много, и вы это знаете. Столько много, что никаких деньгах порой не связано, не посчитаешь. Потому что потеря здоровья, плохое, плохие натянут отношения с детьми, с родственниками и так далее. Ну, понятно, дело что недовольство собой. Поэтому твердить аффирмации, внушать себе, это смешно идти к специалистам, которые влазят в твое энергетическое поле, которые тебе гадают. 21-е столетие. Люди, очнитесь. Очнитесь, люди. Вы идете к, к значимым людям, которых вы пытаетесь, там, чтобы вам за вас порешали, вы получаете новый гипноз. Мы и так живем в гипнозе. Вы получаете новый гипноз. Поэтому Будьте аккуратны, отвечайте за то, что вы делаете. Я прошла, попробовала этих специалистов, попробовала погрузиться в себя, попробовала увидеть со стороны и поняла, слава тебе, Господи, что я не залип, потому что у меня уже был трезвый критический ум, и я смогла свою глубокую проблему. Таролог у меня, девушка, женщина такая, там не что там делала, там не на свечах. Была ситуация тяжелая, где я там прям вообще. Но если бы она не была психологом, нормальным психологом, то, наверное, она бы меня там накидала бы дополнительных плюшек негативных, которые я бы еще долго разгребала. А так она была психолог, и она прекрасно понимала, что я тоже специалист в этой области, поэтому она была очень аккуратна, чтобы не накидать мне новых установок. Потому что мы в этих установках живем. Кто это понимает? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат про установки. Или два плюсика. В Америке мой муж, генерал, много вложил в меня, спас и дал жизнь. Даже после развода, пока не выйду замуж за другого, забота о стариках, детях, да, угу. придается законом из мужских рук, мужские мужественные. Супер. Да, спасибо большое. На Украине после убийства мужа, афганца, если мне добрые люди, то я бы уже не жила. Наставников со стержнем Бог посылал, профи 21 века объединяется. Да, спасибо большое. Угу. Спасибо за ваши комментарии. Поэтому э, просто аффирмации, просто галлюцинации какие-то о том, что мысли какие-то мечты. Ребята, это безответственность. Услышьте меня. Это просто скидывать ответственность на кого-то другого. И поэтому люди уходят в расстановки, там, в родовые программы. Это все работает. Когда у вас есть стержень, вы знаете куда, зачем и так далее. Здесь нужно иметь трезвый рассудок. Отвечать за то, что у вас есть. И не увлекаться вот этими направлениями. Поймите, каждый хочет получить вашу энергию, нашу энергию, энергию мыслей, эта энергия. Вот кто из вас читал трансфер реальности, слушал, наверное, не только Зеленда, и других подобные есть авторы? А, все религии, а, все направления, все чего хотят, ваших мыслей, вашей энергии, ваших денег, чтобы вы решали других целей, чтобы вы их цели решали. Поэтому. Не торопитесь ничего покупать, когда не соизмерите, на каком вы сейчас этапе. И на, на консультации, кто придет на бесплатную консультацию, я покажу вам пирамиду нейрологических уровней, на каком этапе вы находитесь, чтобы понимать, чтобы вы понимали, куда вы идете, чтобы вы не цеплялись за, не кидали эту, не кидались на какие-то знания, на какие-то курсы ненужные порой. Нужно понимать, на каком вы сейчас этапе? Вам нужна трансформация мышления? Или вам нужны навыки? Или вам нужно убрать какие-то тараканы, чтобы в ценность себя поднять? И так далее. Это, это разные курсы и разные специалисты дают. Поэтому не гоняйтесь просто за пустыми знаниями. Нужно понимать, на каком вы этапе, чего вам не хватает. А трудности действительно, спасибо большое, Анжела, они даются нам для того, чтобы мы увидели, кто мы ху как говорится, да? Кто вы? Вы слабый человек. Потому что не так просто даются испытания. Они даются всегда ровно столько, чтобы человек смог их справиться с ними и подняться выше. Выше к Богу, выше к себе, к свету. Помочь себе и помочь другим. Поэтому я ни в коем случае не хочу никого критиковать, каждый волен выбирать сам. Сегодня под запросы людей безответственных, которые пытаются скинуть ответственность на кого-то, направление невероятное количество течений религии, эзотерических знаний, получают люди массу убеждений новых, которые и тем более будут мешать им стать этой личностью, уверенной с личной силой, потому что это сбрасывать ответственность на кого-то. Дальше. Будем подводить итоги, завершать. Психологи тоже психологи рос. Вот, а, вот слышите меня, пожалуйста. И второй год я уже работаю с психологами, решила создать программу для коучей, психологов, специалистов, которые помогают людям. И чтобы эти психологи, коучи, специалисты, эксперты зарабатывали на своих знаниях, на помощи людям. Почему я решила это делать? Участвуя в большом количестве конференций, выступая да, уже заканчиваю, да, час 40, да. Выступая на большом количестве конференций, участвуя в разных семинарах. Я вижу, сколько специалистов могли бы давать пользу другим людям. Но у них комплексы, вот эти, про которые мы говорили, комплексы неполноценности, заниженная самооценка и так далее. И они порой не совсем грамотные. Порой пишет психолог, а там полностью эзотерика. Но ну, не может быть, друзья мои, качественный психолог с медико-биологическим или психологическим образованием, неважно, если у него есть понимание психики, физиологии, не может он давать шизотерику только одну. Шизотерика как прикладная может помогать, но если вы прославите стержень, ответственность, причинно-следственные связи, что я, куда я иду, зачем, почему и так далее. И только потом. А сейчас на каждом шагу масса тонны этой шизотерики. Почему? Как вы думаете? А за что люди платят, то мы и даем. И поэтому я работаю тоже с эзотериками, специалистами, но сначала простраиваю у них я свое. Чтобы людям не грузили ту информацию, от которой они уйдут в заблуждение в иллюзии и еще больше получат разочарование. Только я личный стержень. Только я личную силу простраиваете. Понимаете? По-другому никак, мои хорошие. Никак. И это только ваша ответственность. Поэтому многие ходят к по годами, полгода ходят к психоаналитикам, как это модно раньше было э, в западных странах. Сейчас у нас психотерапия, они ходят э, там годами. Какая психотерапия? У тебя должна быть четкая цель. Что ты делаешь, куда ты идешь, зачем ты идешь? На пути к цели возникает трудность, ты ее убрал, ты простроил этот блок, этот камень убрал, когда речечка, когда течет речка, и там выш... перестала натечь, потому что там камни, завалы, ветки какие-то. Вы убираете эти камни, завалы, и речка потекла. То же самое здесь, вы идете к своей цели, у вас есть наставник, по ходу вы убираете какое-то ограничение, боль, все, пошли дальше. И не надо годами ходить и кормить этих психологов, этих психотерапевтов. У вас должны быть навыки, прокачаны скиллы, уверенность и ответственность за свои действия, за свою жизнь. И тогда вам помогает Бог, люди, когда вы открыты, когда вы уверены, когда у вас есть эта ценность. Поэтому психологи тоже бывают разные. Я помогаю там людям там, чем-то, чем-то, чем-то. Выходишь, смотришь, а сколько стоит твоя консультация? 20 долларов. Все. Как можно помочь человеку за 20 долларов? Как можно так себя обесценивать? Это у человека тоже куча боли. Поэтому, друзья мои, психологи, психотерапевты, в первую очередь работа с собой. И потом вы только можете помогать другим людям. Я это знаю, потому что я тоже себя, свои комплексы прокачиваю, расстраиваю и работаю постоянно над собой. По-другому никак. Если мы хотим влиять на мир, помогать этому миру, только через простройку личной силы. Поэтому консультация бесплатная. Будет, кому надо, напишите в директ «хочу консультацию». Еще раз повторюсь, я помогу вам простроить на каком этапа этапе пирамиде нейрологических уровней, я помогу вам увидеть, где у вас проблема, покажу вам, что делать, предложу вам коучинг, еще какую-то платную консультацию, предложу вам какой-то курс. Опять же, это будет только предложение. Никто вам ничего не будет впаривать, потому что многие боятся идти на бесплатную консультацию, что им будут впаривать. Я проведу вам полноценную консультацию, диагностику, разложу на каком вы этапе, на каком вы уровне и покажу, расскажу с помощью вопросов, которые я буду вам задавать. Вы сами себе ответите, что вам делать дальше. Поэтому я вам безумно благодарна за то, что вы были сегодняш... на сегодняшнем эфире, за то, что вы включались, писали вопросы. Я просто обожаю давать... И делиться тем, что у меня есть. Лишь бы у вас все складывалось, вы были богаче, счастливее, увереннее, и жизнь проживали ярко и насыщенно. Иначе это пустое. Если мы просто прожигаем ее пустую, без радости, без уверенности, без денег, не ездим, не путешествуем, не наслаждаемся и не дышим свободной грудью. Большое вам спасибо. Пишите плюсик в Фейсбуке или просто пишите «хочу консультацию», я посмотрю ваши комментарии и приглашу вас завтра, послезавтра на консультацию. Найду, найду время, договорюсь с вами. Всех во вам благ. Пока-пока.